Вас приветствуют участники команды Микс Никита и Данила. Маленький сибирский поселок держится на людях, которые искренне любят свою малую родину. Один из таких людей – Хаустов Виктор Александрович. Это энергичный, это любимый мужчина, обладающий активной жизненной позицией. Недаром говорят, где родился, там пригодился. Виктор Александрович рос и учился в маленьком поселке Янголь. Еще со скамьи он проявлял свои таланты в рисовании, музыке, танцах. С детства увлекался живописью, гравюрой, резьбой по дереву. Виктор Александрович доброжелательный, общительный, всегда готов помочь, выручить. Он всегда был окружен единомышленниками, которые вел вперед, работала в молодежи, когда кипела, помогали ветеранам, пожилым сельчанам, Поднимали активное участие в культурной жизни села, даже организовали свой вокально инструментальный ансамбль. После службы в Гонгольштате в Германии с 1 сентября 1985 года Виктор Александрович работает учителем. Виктор Александрович, один из тех преподавателей, кто приобщает школьников к возрождению русских ремесленных традиций. Геометрическая резьба по дереву, мезенская роспись, кудринка, татьянка – это лишь малая часть того, чему обучает педагог. Он участник таких проектов, как обустройство установления установление часовки на ключе безымянном, арт-объекта «Я люблю Иргорь», создание макета церкви в честь иконы Казахской Божьей Матери, русского народного подворья на территории школы и многое другое. Мы решили пообщаться с этим удивительным сибиряком. Виталий Александрович, как вы считаете, кто такой настоящий сибиряк? Сибиряк, наверное, это тот человек, который долгое время прожил в России. Долгое время прожил в Сибири. Вот впитал в себя дух, вот этот сибирский дух. Подышал чистым воздухом, видел белый снег. жару нашу сибиряк не этнически которые коренные народы. Сибиряком может себя считать любой человек, который любит Сибирь, который приехал, живет и трудится на этой земле. Хотелось бы вам когда-нибудь переехать из Сибири? Никогда. Не было даже мыслей уезжать не только из Сибири, там из России, даже из поселка не было мыслей уезжать. А почему? Я родился в Сибири, всю жизнь прожил в нашем поселке. Здесь ходил в детский сад, в школу, работал здесь. Женился, детей родил, дом свой есть. Ну, Меня устраивает все полностью. Считаете ли вы себя примером для подражания? Примером для подражания себя не считаю. Есть более достойный. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать будущий защитник отчества? Юноши в наше время должны обладать следующими качествами, я считаю. Во-первых, это должно, должно быть физическое здоровье. Дух должен быть. Дух, не только вот, сибирский дух, русский дух. Любовь к родине, любовь к детям, к своей малой родине. Вот такое вот в моем воображении должен быть настоящий защитник Отечества. Что бы вы пожелали юношам на День защитника Отечества? Здоровье, наверное, желание иметь, послужить в рядах пораженных Оно у нас сейчас, к сожалению, не у каждого есть. Но я думаю, что армия престиж поднимается с каждым годом. И у юношей все-таки будет желание. Ну, вот как-то так. Спасибо. Пожалуйста. Вот такой он Виктор Александрович. Настоящий сибирский мужчина. А также любящий муж, отец, дедушка. Он не только настраивает детей в нужной тональности, но и помогает развитию своего родного края. Здесь он родился, здесь салант его пригодился.